Здравствуйте, меня зовут Сергей Аксенов, и это видео специально для команды Энергии роста» и для наших партнеров, которые захотят присоединиться к наш проект. Когда речь заходит вкратце рассказать суть нашего бизнеса, я рассказываю примерно так. Все в курсе, что сейчас в данный момент в интернете можно купить все, что угодно. Все компании развивают эти свои интернет-магазины. Наша компания не исключение. Я объясняю примерно так. Вот наш интернет-магазин с товарами повседневного спроса каждому зарегистрировавшемуся клиенту на сайте этого магазина создается свой личный кабинет, от которого он получает логин и пароль. И автоматически появляется дисконт 20% скидка на весь ассортимент товара. Вот я. Я зарегистрировался на сайте этого магазина. Я теперь не хожу в магазин возле дома и не переплачиваю здесь. Я покупаю качественный товар со скидкой в своем онлайн-магазине. У меня свой личный кабинет. Я сам захожу и покупаю Вот это вы Вы заинтересовались тоже В целях личной экономии Тоже не хотите ходить переплачивать а Приобретать товар со скидкой В своем интернет магазине Я регистрирую вас под себя Таким образом, делясь этой информацией С людьми о нашем магазине И те люди, которые будут соглашаться Мы их регистрируем Будем под нас Под себя Понятно, да? Это я, я вам первый время буду помогать регистрировать людей, так как я буду вашим наставником. Заинтересовываю людей этой информацией, мы регистрируем их, и у нас с вами выстраивается такая вот цепочка, цепочка наших потребителей, наших покупателей. Понимаете, да? Здесь у каждого своя скидка 20%, у всех 20%, они уже без нашего ведома заходят сами на сайт этого магазина, без нашего ведома, под своим логином и паролем, и покупают для себя продукцию, какую им надо. Понимаете? Таким образом, вот этих уже людей мы с вами можем и не знать, так как их регистрируют люди, которых мы до этого зарегистрировали. Понимаете? Здесь как складывается наша с вами сеть наших потребителей. Мы просто делимся информацией о этом магазине. Главная задача создать товарооборот для этого магазина. Товарооборот. Как складывается товарооборот? По подсчетам, каждая семья тратит в месяц на средства личной гигиены, крема, гели, зубные пасты, аксессуары, косметики. Полторы тысячи рублей. Средняя сумма. Кто-то живет один на 200 рублей, кто-то на тысячу, кто-то на две. Большие семьи на пять. Вот средняя цифра полторы тысячи рублей. Вот каждый зашел своим логином паролем приобрел что им надо и таким образом вот вот это и есть товарооборот нашей команды в этот магазин товарооборот вот смотрите в общей сложности 9000 он составил 9000 рублей 9000 рублей товарооборот нашей команды с этих 9000 10 процентов компания мне перечисляет заработную плату 900 рублей 900 рублей это моя зарплата Компания платит мне от всех. Вот это вы. Вы. Вы. Компания платит вам от нижних. Понятно? Это 7500. 7500 рублей мы создали товарооборот для этого магазина. С этих 7000, 10% компания перечисляет вам зарплату. Это 750 рублей ваша заработная плата. Понимаете, да? о чем идет речь смотрите, почему мы складываем сеть потребителей почему мы создаем свою команду вот вы, допустим, заболели вы или что-либо с вами случилось лежите вы на больничной койке, не в состоянии работать физически сами понимаете, работая частника, никакой больничной вам не оплатится смотрите, что происходит здесь здесь люди также заходят сами на сайт магазина, также совершают покупки, товарооборот также идет вы также получаете зарплату ясен плюс выстраивание работы команды все знают магазины, сети магазинов «Магнит», «Гипермаркет», «Линия», «Ашан», «Лента», «Метро». Почему сети? Почему сети магазинов? Вот сами подумайте, выручка с одного магазина будет больше или со 100? Конечно, со 100. Вот сто магазинов – это и есть сеть магазинов. Вот мы выстраиваем такую же сеть, только наших потребителей в этот магазин. Все прекрасно видели, наверное, заходя в магазин либо Магнит, либо Метро. Там стоит 5к и очередя, как в советские времена. Вот если такой поток людей мы создадим сюда, в наш магазин, понимаете, на качественную продукцию и со скидкой, если мы заинтересуем их, то наши суммы с вами, вот эти вот, значительно увеличится. Вот магазин Метро. Вот это вы. Вы пошли что-то в него приобретать. Купили продукцию какую-то, он дал вам, Карточку на скидку 5%, насколько я не ошибаюсь. Вы рассказали об этом друзьям своим. Вот ваши друзья, вы рассказали об этом им. То, что там есть скидка, можно купить подешевле. Вот они пошли в этот магазин по вашей рекомендации. Скажите, этот магазин платит вам хоть копейку за то, что вы его прорекламировали своим друзьям? За то, что вы им подсказали там купить товар? Платит хоть копейку? Нет. А наша компания платит 10% от суммы наших покупателей. Понятно, да? Я думаю, что это ясно. Чтобы заработать здесь 30 тысяч, 30 тысяч, нам надо с вами создать товарооборот вот этот вот в 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей. 10% это ваша зарплата 30 тысяч. Это примерно по тысячи. Это примерно... 200 человек, 200 человек, 200 человек. Чтобы заработать 500, 50 тысяч, вернее, рублей, 50 тысяч рублей, нам надо с вами создать товарооборот 500 тысяч рублей. 10% это ваша зарплата 50 тысяч, 500 тысяч рублей. Вот это товарооборот нашей группы. Это примерно, примерно 330 человек. Понятно, да? Ну и, соответственно, чтобы выйти на доход 100 тысяч рублей, нам надо с вами создать товарооборот в 1 миллион. В 1 миллион рублей. Это примерно 660 человек. Товарооборот нашей группы в 1 миллион. Зарплата 100 тысяч. Скажите, пожалуйста, за 2 года работы, за 5 лет реально найти? 660 человек. Пригласить в магазин с качественным товаром, еще и со скидкой. Я думаю, что реально. А за два года, за пять лет у вас изменится сумма вашей заработной платы на работе? За два года, за пять, я думаю, что тоже нет, что только понести. Здесь, чтобы выйти на такой доход, такое количество людей. За пять лет реально найти. Так что задумайтесь, о какой работе идет речь. Как складывается наша система построения наших потребителей? Это я, вот я. Я пригласил вас, заинтересовал вас, дал информацию о этом магазине. Я вас заинтересовал. Вот она, пошла цепочка, правильно? Смотрите, что происходит. Я заинтересовываю еще двух людей. Нахожу еще двух людей, которые хотят покупать со скидкой. Что дальше происходит? Каждый из этих людей... Я в итоге обучил вас троих. Дал информацию только троим. Нас уже четверо. Что дальше происходит? Дальше обучает каждый. Так же по три, как и я. Вот я три, и каждый по три. Понимаете? Каждый по три человека делится информацией. Из этих... Смотрите, нас уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать человек. Нас уже 13 человек. Вы понимаете, как растет наша команда? 13 человек. Эти также делятся информацией еще с тремя. Еще, еще трех людей, заинтересовавшихся в покупке качественного товара, да еще и со скидкой. Понимаете, как растет сеть потребителей, да? Ясно, да? И... Понимаете, что вот это количество людей, вы ищете не один, а их ищут все. Их все ищут. Можем посчитать сколько будет простая математика. Давайте возьмем по два. Вот я обучил не трех, а двух человек. Давайте посчитаем, чтобы вы видели. Вот два, два. И каждый обучит по два. Два на два, четыре. Четыре, четыре человека, каждый обучит по два. Восемь. восемь человек, каждый обучит по два. 16. Шестнадцать. Шестнадцать человек, каждый обучит по два. 32. 32 человека. А давайте обучим на одного больше. На одного. Не двух, а трех вот как здесь. И каждый обучит по три. Три на три. Девять. Девять на три. Двадцать семь. Двадцать семь на три. Восемьдесят один. Восемьдесят один человек. Каждый обучит по три. Двести сорок три человека. Скажите, ребят, разница есть? Тридцать два человека или двести сорок три? А мы с вами обучили всего лишь на одного больше. Только на одного больше мы обучили. Также можно посчитать, сколько и на 4, и на 5. Но я хочу обучить по 6 людей. Это бриллиантовая квалификация с очень хорошим доходом. 6 человек обучим по 6. Не по 3, а по 6. И каждый обучит по 6. Каждый обучит по 6. 6 на 6 – 36. 36 на 6 – 216. 216 на 6, 1296, 1296 на 6, 7776 776 человек. С вами 7777 человек организации. Каждый по полторы тысячи. Умножаем на полторы тысячи. Это получается? Получается. 11 миллионов 664 рублей товара вот этот оборот 11 миллионов с этих 11 миллионов 10 процентов вам платит компания заработную плату это получается 1 миллион 166 тысяч 400 рублей ваша заработная плата за три недели Хочу уточнить, за три у нас действие каталога длится три недели. Соответственно, мы зарплату получаем не через месяц, а через три недели. Интересен вам, вам доход за три недели? Вы понимаете, о каких товарооборотах я с вами веду речь? Какие товарообороты мы с вами можем сделать? И какие суммы заработать? Скажите, пожалуйста, за два года, за пять лет на вашей работе изменится у вас ваша заработная плата? И как она может измениться здесь? Вы поняли, к чему я веду этот разговор? Как вы хотите, скажите, получать 1% лежа дома на диване от труда другого человека или 100% от собственного труда? Если под 100% я подразумеваю вашу месячную зарплату 20-30 тысяч. Вот как бы вы хотели в месяц получать вот эту сумму или 1% от этого человека в месяц? Конечно, вы скажите... 100% от собственного труда. Но смотрите, а если у вас будет таких 100 человек, сколько процентов вы получите? Если у вас будет 500 человек, сколько процентов вы получите? Тысячу человек. Тысячу человек у вас будет. Сколько процентов получите вы? Вы понимаете, о чем идет речь? Когда э, начинают задавать вопросы, еще бывает, я сталкиваюсь, что за компания, расскажите, какой продукт. Продукт, ну, я сразу скажу, что стоит на первом месте, месте у нас по пользованию. На первом месте у нас... По потреблению стоят продукты питания. Так как люди питаются каждый день, соответственно, товарооборот растет. Наш наш продукт стоит на втором месте по потреблению. Это гели, мыло, косметика, крема. То, чем люди пользуются каждый день. Зубные пасты. Сами согласитесь, что не скупавшись, не помывшись, никто на улицу не пойдет. Все мы моемся, бреемся. Это очевидно. И, соответственно, на это, на это тратим тоже. Практически каждый, каждый день. Ну, раз в месяц точно тратим. Смотрите, что происходит. Компания, компания, которую я вам хочу предложить, вы, наверное, все ее слышали. Это шведская компания Reflame Косметикс». Кто сталкивался, задает вопросы. Э, нет, схема нравится до да, дохода, а вот компании нет. Я спрашиваю, почему? Здесь надо продавать. Я вам ни слова не сказал о продаже какого-то мыла или геля. Речь идет от создания товарооборота Речь вообще не о продажах Мы ничего не продаем, люди сами заходят на сайт и покупают Понимаете, мы здесь ничего не продаем Еще возникает такой вопрос Это пирамида, это не пирамида, это сеть потребителей Сеть людей, сеть людей которые пришли в магазин за покупками Вот в магазине «Магнит» Очередь стоит, это и есть Сеть посетителей, потребителей продуктов магазина «Магнит» Мы такую же создаем сеть в наш магазин, в наш интернет-магазин С продукцией качественной Понимаете? В пирамиды в пирамиды, Надо вкладывать в Финансовые, в административные Везде существуют пирамиды, абсолютно везде На любой работе, вы сами это прекрасно знаете В пирамиду надо вкладывать финансовую. Здесь от вас Я хоть копейки попросил, сказал, что надо вкладывать Покупать для себя продукцию со скидкой Вы это считаете вложением? Или переплачивать вот здесь? Что для вас? Главнее, я думаю, что это не вложение. Покупать те же самые вещи, да еще и со скидкой. Понимаете? Это сетевой маркетинг. Это совершенно разные вещи. Мы создаем сеть потребителей, которые сами будут заходить. Стоит один раз привести сюда человека, один раз он попробует этот хороший, качественный товар. Он будет сюда ходить постоянно. Постоянно. Компании 50 лет. 50 лет этой компании. Ни одна пирамида не существует 50 лет. Вы сами это прекрасно понимаете. 20 лет компания работает в России. 20 лет. Она занимается прямыми продажами. Она занимает третье место по интернет-продажам у нас в России. На первом месте российские железные дороги, на втором месте компания Аэрофлот, на третьем месте компания Арифлэй. Вы понимаете, о каком партнере идет речь, с кем я вам предлагаю сотрудничать? Товарооборот этой компании 1 миллиард евро в год. Товарооборот 1 миллиард евро в год. Вы задумайтесь, о каких суммах идет речь? Понимаете, в этой компании 5 своих заводов, 2 научно-логистических центра, где работают более 100 ученых, разрабатывая формулы кремов. Они не скупают у других компаний формулы, они разрабатывают сами, на натуральной основе. продукции 100% качества. Работает в 63 странах мира. Вы до сих пор считаете, что это пирамида или лохотрон? Ни один лохотрон, ни одна пирамида не просуществует столько количества времени. Я повторяю, ребят, это сетевой маркетинг, это совсем другое. 5, пунктов, 5, тысяч, 5 тысяч пунктов выдачи товара по всей России, в любом уголке, в любом городе. Так что где бы ваш человек не находился, в каком городе бы не жил, он сам заходит на сайт этого магазина, компания ему осуществляет доставку, он приходит и забирает ее. Мы ничего не продаем. Магазин сам занимается доставкой и продажами. Мы рекомендуем людям наш магазин. Мы, простыми словами, получаем деньги за рекламу. Это понятно, да? Ну, вкратце о компании я вам рассказал. Здесь вот еще последний такой вопросик я уточню насчет вот такого товарооборота, насчет вот такого товарооборота, да? На такой зарплаты. Обратите внимание, обратите внимание, что я... Или вы Обучил только шесть людей Только шесть человек 6 целеустремленных людей Которые пришли сюда строить именно бизнес Серьезно Именно создавать такие товарообороты И именно получать такие зарплаты Что я работал только шестью Понятно? Ну в принципе Вкратце я вам рассказал, вкратце рассказал. Поймите одно Что тот человек Который предоставит людям Высокое качество и низкие цены, тот всегда будет верху индустрии. Он всегда будет лидером мировых продаж. Что является наша компания? Этому доказательству. Понимаете? Вот. Ну, в принципе, все. Какие вопросы будут, если возникать. У нас есть полное обучение, где брать людей, что им говорить. Работаем командой, так как один это для вас пока новое. Мы вас будем обучать. Обучение у нас все через интернет. Если вас интересует работа через интернет с такими доходами, прошу присоединяться в наш проект. Ссылочка будет внизу под видео. Кому будет интересен, обращайтесь. Отвечу всем. Всего хорошего. До свидания.